Нам надо поговорить. Я хочу спросить вас: Что вы делаете со своей жизнью? Мы хорошо начинаем, но идут годы, мы стареем и появляется страх. Страх долгов, потери здоровья оно ведь тоже стареет. Я понимаю, ведь у меня тоже семья, и есть за что бороться. И я не хочу, чтобы у меня это отняли. Ни мой начальник, ни финансы, или мой возраст. А что, если вас никогда не уволят? Никогда. И что, если возраст всего лишь цифра? Так и есть. Об этом пишут в «Харперс Базар», в «Вок» и «Космо». В масс-медиа это назвали новым прорывом в борьбе со старением. Что это? Это называется «система продления молодости». Или ЕС. И состоит она из новейших продуктов для кожи и клеточного питания, в которых использованы лишь самые чистые ингредиенты. ЕС борется со старением так, как не удавалось еще никому. Используя самые передовые технологии и клинически доказанные результаты. Это революционная разработка мирового уровня. Мощная группа продуктов. Некоторые действуют изнутри, а другие, наоборот, действуют снаружи. Это полная защита от старения. Давайте начнем с люминез. Люминез – это омолаживающий уход за кожей, в котором передовые технологии поддерживают способность организма к восстановлению. Шаг первый – подготовка кожи очищающим средством. Шаг второй – это омолаживающая клеточная сыворотка. Сыворотка — это лидер. Она сокращает глубокие и убирает мелкие морщины, полностью обновляя вашу кожу. Третий шаг великолепен. Он начинается с дневного увлажняющего комплекса утром, защищающего от воздействия солнца в течение дня. И заканчивается мощным комплексом ночного восстановления, секретным оружием, применяемым перед сном для восстановления вашей кожи, пока вы спите. Знаете, я чувствую себя на 25 лет. Меня беспокоят морщины, и каждый раз я смотрю в зеркало. Кажется, что появилась еще одна. Мне исполнилось 30, и я стал сознательнее относиться к своему лицу. Я действительно не уделяла своей коже внимания и не заботилась о защите от солнца. Угри вот здесь, на щеках и вверху, в область лба. Эти мелкие морщинки вокруг глаз и рта, я думала, что же с ними делать. Я всю жизнь борюсь с акне. И все средства, которые я использовала, только сушили мою кожу. И приходилось выбирать между сухой кожей и акне. Я всегда думал, уход за кожей или кремы – это для девушек. Но чем больше я думал, тем больше хотел попробовать. Я сказал, знаете что, это работает. Я обожаю ощущения от Luminense. Кожа шелковистая, действительно мягкая, нежирная. Мне это нравится. Легкость продукта, когда вы его наносите, ощущаете свежесть. Они отлично действуют и чувствуешь, они натуральные. Они приятны, просто и гладко наносятся. Нет ощущения тяжести или жирности, я ощущаю свежесть и мое лицо выглядит просто роскошно. Я обожаю сыворотку, это мой любимый продукт. Мне нравится, как посветлели пигментные пятна на лице и руках. Меня очень волновало, как быстро старели руки. Да, я пробовал продукты, которые не смогли помочь. Но сыворотка выровняла мою кожу. Очень хорошо. «Люминез» действительно работает. Но что, если вам нужны результаты прямо сейчас? Я говорю не о завтра или нескольких часах после нанесения, я говорю прямо сейчас. Это не научная фантастика, это реальность. Это продукт такой силы, что его действия неоднократно демонстрировали вживую перед тысячами людей. И, конечно, Instantly Ageless. Это еще одна причина того, что Женес стал мировым лидером в омоложении, убирая признаки старения в несколько секунд. Другой продукт — это микс растительных антиоксидантов, которые дают суперзаряд вашим внутренним системам. Ключевой компонент – Развератрол. Развератрол защищает от оксидативного стресса и помогает сохранить здоровой вашу иммунную систему. Всего один пакетик в день поможет вам сохранить клетки здоровыми, прожить дольше, выглядеть и чувствовать себя лучше. Его название – Резерв. Теперь поговорим о добавках. Имея тысячи возможных вариантов, как узнать, какие действительно работают? Мы не знаем. АМ-ПМ – это апробированный комплекс с ингредиентами высочайшего качества, которые борются с признаками старения и помогает клеткам правильно функционировать. АМ зарядит вас концентрированной энергией, необходимой для начала вашего дня, а ПМ подготовит вас к спокойному ночному сну, и организм сфокусируется на обновлении клеток и оздоровлении. Я узнала, что для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе, необходимо себя поддерживать. И легче всего начать со снов, таких как ваш аппетит. Статистика говорит о распространении и неконтролируемом росте случаев ожирения по всему миру. Это суровая реальность, и это может произойти с каждым. К счастью для нас, с передовыми технологиями и проверенной системой снижения веса, люди возвращают себе желаемое тело. Это начинается с блокировки чрезмерного чувства голода с шейп, активного сжигания нежелательного жира с фит и создания сильных рельефных и здоровых мышц с про. Основываясь на сочетании со здоровым питанием и упражнениями, Zen Body открывают путь к отличному балансу, который позволит вашему телу работать, как это задумано, в превосходной гармонии. Итак, вы узнали о факторах роста, Резвератроли, эффективных добавках и интенсивной потери веса. А о теломерах вы когда-нибудь слышали? И я нет. Я и не представляла, насколько они важны. Тысячи исследований доказывают связь между короткими теломерами и клеточным старением. А это... Это самая актуальная антивозрастная добавка на сегодняшний день. Finiti содержит запатентованную смесь натуральных ингредиентов, способных удлинять короткие теломеры и поддерживать здоровье стволовых клеток. Итак, вместе... Все эти продукты и образуют систему продления молодости. Вместе они создают эффект домино, который восстанавливает ДНК, помогает росту новых клеток, удлиняет тело, меры и концентрируется на вашем здоровье на клеточном уровне. Одни действуют снаружи, другие действуют изнутри. ЕС yes, — это самая современная антивозрастная система на планете. И она есть только у одной компании — ЖНЕСС. Хорошо. И что все это значит? Это значит, что ЖНС меняет жизни людей по всему миру. Десятки тысяч людей отовсюду выглядят моложе, чувствуют себя моложе. Люди стали счастливее, увереннее в себе. И все благодаря yes. ЕС. ЖНС действительно дает новое определение молодости. Вы начинаете выглядеть и чувствовать себя лучше. Вы решаете, где и когда вам работать. Начать с частичной занятости, перейти на полную. Вы становитесь частью команды, лидером которой вы не безразличны и которые действительно желают вам успеха. Не только в использовании преимуществ этих продуктов, но и в получении невероятной прибыли, работая с нами. Чем большим объемом продуктов ЕС вы поделитесь, тем больше будет компенсация от GNS. Чем больше объем и чем больше команда, тем больше людям платят. Выберите стратегии, которые будут наилучшими для вас. Это ваша жизнь. И вы имеете право сделать этот выбор. Это проверенный план. В нем есть шесть источников дохода. Люди зарабатывают 26 250 долларов в неделю. В неделю. Подумайте, что бы вы сделали с такими деньгами? Пенсия, ипотека, долги… Вот слова, которые нас волнуют. И это влияет на то, как мы живем. А люди могут ездить в поощрительные экзотические путешествия, жить полноценной жизнью и приобретать нечто совершенно бесценное. Время от 20 до 30 пролетело как мгновение. Я работал всю неделю, иногда по 12 часов в день. Я рос в бедности и хотел добиться успеха. Я знал, что труд когда-нибудь окупится. Но я чувствовал себя белкой в колесе ежедневно. До ЖНС я была неработающей мамой. И к тому же... Одинокой. До ЖНС я 10 лет работала в собственном салоне красоты. У меня было лишь 15 долларов в банке. Когда я действительно понял этот бизнес изнутри, я по-настоящему его полюбил. Моя жизнь полностью изменилась. Я могу больше времени проводить с дочерью. Сконцентрируйтесь на ваших целях, и эта компания поможет вам достичь абсолютно всего. В среднем бриллиант в ЖНС зарабатывает более миллиона долларов в год. Я стал бриллиантом через год моей работы в ЖНС. И это меняет жизнь. Давайте взглянем на факты. В следующие три года прибыль от продаж средств против старения достигнет более 300 миллиардов долларов. Что это означает? Люди не хотят стареть. И они готовы платить большие деньги, чтобы открыть секрет. Секрет ЖНС. Начал раскрываться. В этот самый момент люди используют телефоны, компьютеры, планшеты и соцсети, чтобы рассказать о ЖНС. Это технология, которую они знают и уже умеют использовать. Всего лишь нажатием кнопки люди во всем мире зарабатывают себе на жизнь. Лучше всего то, что они используют уже готовую мировую инфраструктуру. Так что это не просто инновационно, это гениально. Все просто. С продуктами, которыми легко пользоваться, доставляемыми в более чем 85 стран. И возможностью работать откуда угодно. У вас появляется больше времени для семьи и возможность наслаждаться жизнью. Это происходит прямо сейчас. И все потому, что люди хотят изменить свое будущее. Такие же люди, как вы. Женес не только придает новое значение молодости, но и новое понимание жизни. А теперь моя любимая часть о людях. Женес никогда не была одной из компаний, созданных по шаблону. Она была создана группой единомышленников, которые увидели потребность и удовлетворили ее. Основатели Рэнди Рэй и Уэнди Льюис, прагматичные миллионеры со скромным происхождением, сделавшие себя сами. И за последние несколько десятилетий вместе они создали сильные жизнеспособные компании. Одна из них входит в рейтинг от журнала INC Magazine, как одна из 500 самых быстро растущих частных компаний в Америке. Рэнди был награжден и вошел в международный справочник «Кто есть кто». А Уэнди была признана изданием Direct Sailing News одной из 20 самых влиятельных женщин. Потому что это семейный бизнес. Они создали достояние которая будет передаваться по наследству и жить в течение поколений. Рэнди и Уэнди — созидатели. Они знают, что настоящий успех приходит, когда помогаешь другим добиться его. Они страстно мечтают о том, чтобы каждый дистрибьютор осуществил свои мечты. Они знают, как это — бороться, сражаться за это. И это действительно объединяет компанию. Она и рядом, и во всем мире. И мне это нравится. Хотите узнать, что мне еще нравится? Они… Отдают. Женес строит свою культуру на том, что ничто не имеет большего значения, чем семья. Женес Kids благотворительная программа компании. Работает рука об руку с Фриза Чилдрен – организацией по защите прав молодежи, оказывающей непосредственную помощь обездоленным детям во всем мире. Вместе они понимают, что дети – это будущее. И как партнер Женес Китс помогает построить целостную и устойчивую программу. Она называется Установить деревню. То есть они оказывают семьям огромную постоянную поддержку. Женес Китс помогла обеспечить едой 2 миллиона нуждающихся по всему миру. Ее цель ⁇ помочь накормить 10 миллионов детей за следующие полгода. Может, Женес ⁇ молодая компания, но она уже гигант. Благодаря своей сильной глобальной платформе. Она занимает третье место среди наиболее быстро растущих компаний в индустрии и вошла в сотню лучших компаний прямых продаж в мире. Это цифры, заслуживающие внимания. И без сомнения, Женес придает новое значение успеху. Ну вот, действительно, надо во многом разобраться. Но, как я и сказал, это ваша жизнь. И ваш выбор. Вот в чем дело. Без сомнения, жена сменяет правила игры. И сейчас путь к лучшей жизни просто стал легче. Зарабатывайте больше, выглядите моложе, наслаждайтесь жизнью. Это то, что они называют поколение молодых. Перестаньте бояться. Бояться легко. Быть смелым намного труднее. Ведь когда-нибудь вы подойдете к зеркалу и зададите себе вопрос. Что ты сделала со своей жизнью? А прямо сейчас вы живы. Ваше сердце бьется. Решайтесь.